и всем снова здрасте ну вот 2 апреля вот моя рассада вот пикированные помидорчики там вот на заднем плане вот эти не пикированные они немножко подвытягивались сразу видно но уже имеют Пару настоящих листочков хороших. Посмотрим, что из этого выйдет. Короче, помидорами и перцами я в этом году полностью обеспечен. Теплица будет чем засадить. Полил этим перекиси водорода. Короче, все. На литр воды две неполные столовые ложки. Ну, чуть-чуть иногда перелил, но это, в принципе, вот только на, на тех баклажанах отразилось чуть-чуть листики есть, немножко попала водичка на него и немножечко его пожгло. Хотя вполне возможно, что это и солнышко. видно на листике попадала в принципе это может быть солнышко а может быть и перекись попала потому что одну, одну партию я немножечко больше налил чем две столовых ложки но концентрацию видно испортил вот у меня сейчас рассада уже хорошенькая сейчас бы тепло а у нас на улице снег. Досвечиваю их лампами вот такими и вон дневного цвета. Флора ну, специально для растений подсветка. И две лампочки стоят вот таких на 105 ватт. По-моему, 105. принципе работает круглосуточно чтобы не вытягивалось рассады в принципе вытягивается только когда я здесь потому что я все-таки при 18 17 градусах находиться в доме как-то мне некомфортно поэтому я поднимаю до 20 а здесь получается 20 Почти под 30. Поэтому она вот так вот вытягивается. Вот. Что еще хочу рассказать. Вот мы пересадил тыкву. Посаженную без, без земли. Здесь вот две прививки, три прививочки сделал уже на пробу. Вот сейчас как эти. Здесь лагинаре и обычная тыква. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас они подрастут, будет посильнее. Также вот моя вся рассада. Сада вот это дыньки это у нас цветочки. Здесь тоже цветочки, в принципе. Вот мел, самые мелкие, самые мелкие видно. Вот цветочки, которые прямо сверху посыпал, вот даже здесь видно семена. Это вот. зашли и все растут. Посмотрим, что из этого дальше получится. Так, Немножко прикрываю. Также лили, в помидоре растут. Точнее, вру, ирисы. Здесь лилии и ирисы. Это, скорее всего, ирисы растут. Лилии вот еще, наверное не зашла посадил китайские цветочки мне тут пришли короче мне пришел синий ну, темно-фиолетовый помидор о, на улице дождик темно-фиолетовый помидор какая-то черная роза виноград тоже с семенами и так что еще мне там пришло я уже даже не помню я заказал очень много а перец какой-то гигантский Хочу посмотреть, что из этого выйдет. Также прикупил в Диксило красной смородины, малины, ну сирень и розы посадил тоже в горшки сразу. Вот с этих, вот этих вот пакетов. Вот там пакет сирени лежит сирень взял светизянка чем мне понравилось что у нее цветочки до трех сантиметров то есть здоровенные цветы вот этим не она и полистила сейчас еще одну сиреньку возьму такую фиолетово и по краям беленькая тоже очень красивая еще сорт не знаю как он там называется но это уже разберемся В общем, хочется мне немножечко сирени для красоты также посадил много цветов с китая должна прийти тыква гигантская там розы гладиолуса а еще с китайский посадил лилии пришло 6 сортов лилии посмотрим что из этого выйдет зайдут они не зайдут но вроде как бы я смотрел они потихонечку ну, начинают прорастать вот посмотрим прорастут не прорастут но посмотрим потом будет ясно стоит ли на алиэкспрессе что-то брать или не стоит я в этом году решил устроить такой китайский эксперимент что нам алиэкспресс посылает то что нарисовано на картинке или так короче что есть на улице собрали и вперед посылочку правда вот перец Помидоры и черные розы пришли в таких хороших вакуумных упаковочках. Все так хорошо, красиво, запечатано. Единственное, что нету ни фотографии ничего. Пришлось отслеживать, что же это такое. Ну, семена-то пока не вскрывал-то там что-то подписано. В общем, томаты, перец. А что, чего? Потому что заказывал-то и черный томат, и какую -то там... В общем, кучу всякой-всячно заказывал. И что тебе пришло, и это неизвестно. Поэтому приходится по номеру отслеживать, что это такое. Некоторые картиночки присылают. Это когда ты один заказ заказываешь, то в принципе сразу понятно, что тебе пришло. А когда у тебя, допустим, заказов 10-15 от разных производителей, то ты не понимаешь. к тебе приходит на самом деле так что как-то вот так вот вроде все растет сейчас полину температуру в доме опущу до 18 градусов и моя рассада будет опять неделю сегодня второе значит приеду я только седьмого ну, до седьмого будет без меня нормально расти в принципе воды и хватает посмотрим потом кое-что мы посадим посадим другие горшочки единственное что вот место уже здесь маловато становится потому что если все вот это вот безобразие безземельное рассадить место надо обалдеть сколько проще наверно на, на полу все это тело раскладывать лампа опускать и чтобы на пол на полу они росли ну вот все мои новости на сегодняшний момент что могу сказать после перекиси такие листочки стали темненькие но не считая тех обожженных вроде рассада поперла также тетки своей этот способ рассказал она тоже свою затянувшуюся рассаду которая в ней вообще никак не росла только вытягивалась расти она отказывалась подсказал ей что нужно полить перекисью водорода как правильно тоже сказал, что рассада пошла, то есть в принципе поливка перекиси водорода имеет право на существование. к выводу пришел, также в ней хорошо вроде начинает все прорастать без земельным способом. ну могу рекомендовать уже, но с одним условием. Ни в коем случае не перебарщивать. И желательно, наверное, листочки не поливать. Хотя попадает на многие. Но... но есть пару растений, которых зацепила эта перекись водорода. Лучше всего ее поливать под корень. И ни в коем случае не перебарщивать. Ну, это правило Наверное, у всех одно и то же. Что, как говорят, кашу маслом не испортишь, но здесь кашу воду водоперекущую можно испортить. Посмотрим, что у нас будет с урожаем, что на следующей неделе нам покажет все это дело. Буду вас держать постоянно в курсе также снял видео вот здесь вот у меня вот это вот тыкву привел уже через неделю в принципе тыква очень хорошо встает толстая ножичка но конечно еще на следующей неделе в основная будет опираться но посмотрим что из этого выйдет попрививал вот тыковку и уже я решу, стоит, не стоит. А может быть лучше на... Ну, их как бы... Вращеп прививать, потом отрезать корень. Или на двух корнях выращивать. Хотя не рекомендуют на двух корнях. Из-за того, что... Вроде бы как от арбуза могут быть болезни всякие. Лишние попадать Через корневищу Тыква у нас вроде как более сильная Вот еще пикированные, пикированные помидорочки Сортов здесь море Будем проверять Посмотрим, что из этого получится а Вот на стаканчиках вот На стаканчике видно подписал хотел купить белый маркер но что-то мне за него 600 рублев отдавать как-то жаба задавила купил такой карандашик штрих с тонкой с тонким этим жалом ну штрих карандаш внутри там Штрих, и вот в принципе нормально на них пишется на стаканчиках. Ну и уже тетрадочку вношу номер какой, чего и как. Вот если это вот Ирис, вот ирис, здесь сразу все видно. А вот здесь у нас лилия. Ну да, вот лилия еще не зашла как я и предполагал. Так, эти помидорчики можно убрать. В качестве мульчи пойдут. Они мне здесь, в принципе, не нужны. Мне помидоров хватает. Ну, а всем спасибо за внимание. Хороших урожаев в нынешнем году. И до скорых встреч. Буду в этом году показывать, что у меня выходит, как, что не выходит. Как-то вот так вот. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.